Это Synergy глобал форум. Риша уже третий раз собирает олимпийский за последние полгода. Директор школы бизнеса Синергия Григорий Аветов. 19,5 тысяч человек. Это самый большой бизнес форум, который когда-либо проходил в России, в Европе. Я хочу э, с радостью, с огромным удовольствием пригласить на эту сцену. Э, мэра нашего города. Давайте все вместе громко поприветствуем! С приветственным словом сегодняшним делегатам форума Сергей Семенович Собянин. Сегодня в этом зале нас объединяет. Объединяет то, что люди.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 Свое дело, свой бизнес, свою душу и таланты заслуживает огромного одобрения. Спасибо вам! Спасибо, друзья! Я хочу, чтобы вы сегодня понимали, что, что сила преодолевать, преодолевать проблемы, она исходит изнутри, друзья. Я хочу, чтобы вы знали, что если бы не было этого базиса любви, то я не стал бы тем, кем являюсь сегодня. Если бы не этот базис, не этот фундамент любви, я не смог бы стать счастливым. Позвольте мне задать вам два вопроса сегодня: кто вы и чего вы хотите? В жизни иногда у нас есть такой менталитет жертвы. Мы говорим: вот если бы у меня было то, если если бы у меня было вот Ник, это, родители говорили break. мне, а, нет, не, не желай, чтобы у тебя были руки и ноги. Бог не дал тебе рук и ног, но Он дал тебе мозг. мозг. Используй свой you мозг. Перестаньте быть жертвой. Попробуйте you найти, попробуйте найти свою you точку опоры, изменить что-то. Я не хочу сейчас about about вас чему-то поучать. Я хочу ребят, говорить о том, где вы находитесь сегодня, где ваше сердце сегодня, в чем ваши цели, потому что неважно, где ты, мы все начинаем с. С самого начала Если вы терпите неудачи, значит ли это, что вы неудачник? Нет Нормально ли терпеть неудачи? Конечно, да Кого вы знаете? Знаете ли вы человека, который никогда не терпел неудачи? Никогда не ошибался? Может быть, папа ваш ошибался когда-то? Может быть, мама иногда ошибалась? Может быть, и вы вам в чем-то не повезло, вы в чем-то не приуспели, как муж, как жена. У нас, у всех в жизни есть что-то. Мы проходим через верхние какие-то... Успех, успех и вниз. Это гора и долина. Вверх и вниз. Но я хочу, чтобы вы знали, что вы должны подбадривать самого себя. Через два часа будет выступление... И все эти трибуны будут заполнены. Третий раз удается, спасибо Гриша Ветову, выступать в Олимпийском. Потрясающее ощущение, потрясающая атмосфера. Что сегодня рассказывать будет? Слушай, я не, не, честно не знаю. Скорее всего, как YouTube помогает продвижение своих собственных проектов. Там Амиран будет, Коля Соболев, Гусейн да. и меня позвали ну позвали, надо, надо знать У меня новый челлендж, у меня будет 23 в декабря по боксам ну, Объяв... Это мало время для подготовки? Очень мало, еще числа дня я Штатов прилетел Мы же тоже сейчас в режиме токен сейла жесткого находимся Сейчас на неделю я снова Мы уже начали? Мы уже начали, собрали полтора миллиона долларов за один день И вот сейчас срочно Но поехали Вчера начали? Мы сделали, не, мы давно, Мы сделали 20… А... Это для Boom Не-не-не, для... мы делаем новую историю, это как бы вытекает из Boom Starter Storica, QA, как store-магазин, QA – это qualification center. Это помощь среднему и мелкому бизнесу выходить и продавать свои товары на международный рынок сразу. Игорь, что у нас с предпринимательством в России? Какое вот оцен... оценочное мнение можно сказать? Что сейчас происходит? Какой тренд? Какое, какое движение? Хорошо? Плохо? Нет Слушай, Женя, все очень просто. Значит, есть пессимисты, такие критики, которые говорят, что все, все плохо. Вот, а я отношусь всегда сказать, к более оптимистическому контуру. Я просто поразительно вижу сейчас явление, когда молодые поколения прекрасно воспринимает предпринимательство стартует начинает буквально ну, с 15 лет с 14 начинает да с да, 18 как... вообще уже там Живопытная. ...по полной бомбят там делают уже там пивоты какие-то развороты в общем 21 -го года это просто такие монстры, просто монстры. Вот. поэтому в принципе я вижу что все как круто круто круто и все в принципе, могут посмотреть вокруг себя и увидеть много людей, которые ну, начали, пошли, делают. Да. Просто ну тоже начинать и все. Зараза! Это просто какая-то заразная штука. То есть все. Она всех заражает, поэтому и вас можно заразить. Смотрите, бизнес же он... Это люди думают, что бизнес это деньги, красивая жизнь, много успеха, там почет в определенных кругах. Но никто же не говорит о бессонной ночи, риск. Брать на себя ответственность, потери денег, здоровья, нервы, седые волосы. Вы с кем-то общались, не знаю, были у вас такие случаи, вот с Оскаром говорили, и у подъезда ждали, и ты не знаешь, что ты можешь... А вы вообще, представь, еще в 90-е начинали, там свои правила были. Ну, то есть, обратная сторона же существует, почему предприниматели эту сторону не показывают? Что их ждет? Ну, дело в том, что неважно, берешь ты риск или не берешь, ты все равно очень сильно рискуешь. Может быть, самый риск большой – это не брать риск. Поэтому люди, которые не брали ни один риск в жизни, все равно умерли. А Поэтому... для вас цели сейчас существуют какие-то уже? Финансовая независимость есть, покровительство есть, филантропия есть. То есть, ну, баланс. Что дальше? Конечно, существует для меня цель, сейчас гигантская у меня цель сделать так, чтобы было в России 10 тысяч таких компаний, как Технонико. Угу. То есть вот после завершения активной карьеры предпринимателя в технониколе, технониколь не нуждается сейчас в моей энергии предпринимателя. Я там акционер. Uh -huh. все, компания такая машина, там 2 миллиарда долларов стоит, и uh -huh. завтра будет 5 миллиардов стоить, и потом 10 миллиардов. Uh -huh. С моей предпринимательской энергии там не надо. Я думал, отправиться строить второй технониколь. Ну, начать и строить. Я mm -hmm. а подумал, как будет круто, если я свою вторую половину жизни, так с вот, 45, там, и. дай бог, потрачу mm -hmm. на то, чтобы вот, вот вы. Взяли и сделали свой Технониколь, Вот ну, свой лично, вот каждый из вас. И представляешь себе, я просто знаю, что будет происходить в стране, в России, в моей, где я живу, которую очень люблю, когда будет вот не один такой замечательный Технониколь, а 10 тысяч разных Технониколей, которые вот вы построите. Вот представляешь, 10 тысяч таких компаний, и вот каждый из вас ее построит. И каждая из ваших компаний будет покупать мои строительные материалы, я буду их продавать дороже. понял? И поэтому всем предпринимателям, начинающим и продолжающим, я всегда предлагаю следующее. Слушайте, не стесняйтесь. Доставайте активнее, доставайте наружу. Моя роль, мой статус, мое признание. Моя принадлежность. К чему ты хочешь принадлежать? К лузерам или к победителям? Да? Моя автономность. Хочешь быть автономным или хочешь только когда тебе только вот если скажут что-то делать? Хочешь тогда... по своим правилам играть или да, своим? Есть, удовлетворяй свои нематериальные потребности. На самом деле, вот ну, такое немножко грубое слово, С занимайся самоудовлетворением, сука, и будьте тебе счастье. Удовлетворяя свою роль, статус, признания принадлежность в игре. Стань мастером управляемых совпадений. Стань виртуозом игры. Да? Конвертируй любые внешние и внутренние обстоятельства, любые делами, конвертируя их в то состояние ума, души и духа, который ты хочешь. И когда тебе нравится то, что с тобой происходит, это же ведь и есть счастье. Да. И предприниматель, это предприниматель, он баланс. производит счастье. Так что, Женя, круто. я тебе желаю Спасибо. успеха, потому что ты один из э, да. тех, кто вдохновляешь молодых и не, и не очень молодых людей на то, чтобы они начали, приступили, углубили, расширили и получали больше счастья, больше кайфа. И это так круто. Давай, да, Спасибо делать. большое. Друзья, Игорь Рыбаков, крутой предприниматель, техно Николь. Даже крутой предприниматель, просто крутой мужик. Все это уже знают. Друзья, через 5 минут выход на сцену. Цели есть, выступим, заж ⁇ поделимся лучшим, что есть у нас. Все, мы пошли. Личные персонификации. Личные позиционирование в определенных руках дает тебе зеленый свет для продвижения своего собственного бизнеса. Двери другие начинают открываться, которые раньше были закрыты. Нужно сосредоточиться не на бизнес-планировании того, сколько вы хотите инвестировать в свой YouTube-канал, а в первую очередь нужно сконцентрироваться на хорошей идеи и на контенте, который вы будете производить, потому что успешность канала зависит в первую очередь от контента. Здесь, на мой взгляд, статистика, я как предприниматель скажу, намного сложнее и тяжелее, чем в бизнесе. Легче инвестиции привлечь компанию построить, чем сделать успешный канал на YouTube. Если ты фактически никогда не сдаешься, рано или поздно придешь к этому результату. Нужно проанализировать эту деятельность. Но есть природные обаяния, есть природное чутье, есть правильная подача, доверие. В Америке 26% всех онлайн-продаж происходит через реферальную программу. В блогерстве существуют проблемы. Я когда ссылку размещаю и мне говорят «получай процент с продаж», я фактически не могу проверить, какое количество продаж сделано на той стране.